Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня мы поговорим про аренду или приобретение, ведь очень много людей очень часто говорят, какой смысл покупать квартиру, если на эти деньги можно жить очень долго в аренду, причем вообще в разных местах. Давайте разберемся, насколько это выгодно и какие плюсы есть в покупке, какие плюсы есть в аренде. Но перед тем, как мы начнем, вы обязательно подпишитесь на канал, потому что здесь действительно много интересного. Обязательно поставьте лайк, потому что стараемся мы для вас. Ну и после всего услышанного в этом видео, я думаю, вы сами захотите написать комментарий, потому что будет что сказать. Итак, представим, у вас есть 10 миллионов рублей и вы можете купить квартиру. Или на эти деньги снимать жилье где угодно и менять локации постоянно. Пусть квартира в аренду, к примеру, стоит тысяч рублей в месяц вы начали ее арендовать и к следующему месяцу из ваших 10 миллионов остается уже 9950 через два месяца 9 9900 через 39850 а через год это уже 9400 плюс еще ваши деньги жрет инфляция реальная инфляция составляет примерно 10 процентов и к концу года ваши 9400 превращается в эквивалент это очень важно 8 с половиной миллионов рублей запомните эту цифру вы можете сказать сейчас, но ведь деньги можно крутить, приумножать, покупать акцию, крипту или инвестировать в стартапы. Да, можно и круто, если вы обладаете такими навыками и разбираетесь, но, к сожалению, большинство людей может доверить деньги только банкам. С максимальной какой-то процентной ставкой. Но при этом банки страхуют всего 1,4 миллиона рублей и никак не спасают вас от гиперинфляции, которая, кстати, сейчас и происходит. И по факту покупка недвижимости, на мой взгляд, остается самым безопасным средством хранения, но сейчас не об этом. Вернемся к теме. Аренда. Безусловно, развязывает вам руки, и вы живете где хотите, когда хотите. И сегодня, например, вы живете в Сочи, завтра в Краснодаре, потом в Москве, а потом вообще уехали в Дубай. Это, на мой взгляд, основной плюс аренды. Рассмотрим теперь вариант приобретения. Вы покупаете недвижку, и как вы знаете, недвижка, особенно в хороших местах, не под властной инфляцией вообще. И поэтому квартиры 20 лет назад стоили по 1 миллиону рублей, а сейчас они стоят 10 миллионов рублей. То есть при вложении тех же 10% миллионов вы выполняете задачу минимум это сохранение вашего капитала потому что ваша квартира или апарт в хорошем месте через год будет стоить примерно 11 через 2 12 и так далее а может и больше недвижка как правило дорожает больше чем инфляция и смотрите какой интересный момент у нас вырисовывается у нас в обоих случаях с вами было изначально 10 миллионов рублей но при покупке недвижимости у нас с вами стало 11 миллионов рублей ну потенциально а при аренде осталось восемь с половиной то есть где-то потеряно два с половиной миллиона за год я сейчас говорю именно про эквивалент то что вы можете купить на эти восемь с половиной миллионов они а фактически сколько у вас будет этих бумажек вообще недвижка очень хорошо отображает реальную историю в стране она дорожает не просто так она дорожает от обесценивания денег инфляции нестабильной ситуации на валютном рынке кредитов и много на самом деле факторов но что делать если хочется жить везде и не привязывая к одному месту купить квартиру и сдавать ее и жить там где хочется но здесь нужно как следует выбрать место не покупать самую дешевую как делают многие чтобы просто купить а выбрать пусть и подороже но хорошую вы сможете сдавать ее за те же 50 может быть и больше и снимать где-то в другом месте за те же 50 может быть за 30 а может вообще за стол но тогда придется добавлять но при этом ваш капитал не обесценивается даже при огромных колебаниях рынка как сейчас на мой взгляд недвижка в нашей нестабильности. Время является отличным сейфом для сбережения ваших денег, которое точно больше, чем банковский процент, но опять же в хороших местах. А самое главное, банки могут загибаться. К сожалению, некоторые с этим столкнулись. А недвижка как была, так и остается нужной всем. И если вы, так же, как и я, не умеете играть на бирже, не доверяете банкам большие суммы, то у меня на этот случай есть несколько квартир в Сочи. И они неплохо так, кстати, отросли и продолжают до сих пор расти, хоть все говорят, что ничего не растет. Есть еще один фактор, связанный с арендодателями, он более косвенный, но тем не менее имеет место быть. Они постоянно гундят. Не ходи, не шуми, не кричи, иначе выселю, Или вдруг приезжают родственники вашего собственника, и он говорит, что со следующего месяца ты больше эту квартиру не снимаешь. Можно, конечно, прописать все эти моменты в договоре, но какой в этом толк? если вам все равно придется уехать оттуда и испытать некий дискомфорт. А еще вот своя недвижка защищает вас от вашего же краха, и вы всегда можете вернуться в свою квартиру, и вам будет где жить. А при аренде, к сожалению, так сделать будет нельзя. Но есть еще один момент, если не хватает денег на то, что нравится, так вот ипотека вам в помощь. Да, вам может показаться, что какой-то конский процент, переплата, но она составляет инфляцию, а в некоторых случаях даже и меньше. Но при этом квартира не дешевеет, а ипотека берется на долгую, то есть вы можете всегда ее перефинансировать и отдаете потихонечку банку деньги, которые обесцениваются к сожалению каждый день. В общем, мое личное мнение таково, что лучше иметь собственную квартиру и получать с нее пассивный доход. И это ваш актив, который сохраняет ваш капитал и приумножает его нежели просто арендовая отдавать деньги в никуда, я просто так жил и мне не понравилось. Ведь ты реально отдаешь деньги дядьке, в обмен получаешь свободу, а тот, кому ты -то отдаешь, окупает свою квартиру и при этом при продаже неплохо так зарабатывает. Вы можете делать так же, как этот дядька и окупать свою квартиру, без разницы, как она куплена, за наличные или в ипотеку, решать вам. Но делайте правильный выбор. С вами был Макс Репьев, не забывайте лайк, подписка и теперь предлагаю сразиться внизу в комментариях. Вам всех благ, господа и удачи.